на каникул я себя съем бою Рождение я хотел уберечь мою кровиночку, поэтому я создал такое место, где монстры могут чувствовать себя в безопасности. Хочу вываться отсюда и увидеть мир. Эй, Вилла, это еще слишком маленькая. Мне уже 118 лет. Не пытайся меня рождать. Всем спасибо! Возвращайтесь на работу! Мы детка, ты, ты у себя? Так я устрою тебе самый лучший праздник в мире! Это отель «Трансильвания»! Все наши друзья-монстры здесь! Ой, я просто по горам лазал с а потом мне рассказали про ваш вороченный замок. И, кстати, о новоротах, у вас зачетный. Мог. Это всего лишь поцелуй! Кто разрешил тебя целоваться! Мой дорогой мальчик, я совершил ужасную ошибку Я пытался удержать Мейвис возле себя, поскольку думал, что так смогу уберечь ее Но теперь я понимаю, что дети должны сами познавать мир Они спотыкаются и падают, смеются и плачут Стрэн на каникулах.